Доброго здравия, уважаемые друзья! На связи Мошкин Владимир и криптовалюта Призм в эфире. Сегодня я хочу вам показать, как зарегистрировать кошелек, а вообще как начать пользоваться криптовалютой Призм. У меня на странице есть запись, но я ее не закрепил, но она вот она в новостной строке. Моя страница Владимир Мошкин вот с такой вот аркой. И вот здесь у меня на главной странице картинки о Призм. И что мы делаем? Для того, чтобы начать пользоваться криптовалютой Призм, нам нужно сделать всего два шага. То есть, первое, зарегистрировать кошелек Призм на сайте .prism .space .index html И второе, после регистрации кошелька скинуть мне в личку свой адрес кошелька и паблик кейт. Ну, то есть публичный ключ, на который э, происходит ну, стыковка с вами вашего кошелька с моим кошельком, чтобы э, образовался канал передачи монеты. После получения одной монеты вами, от меня. У вас между нами навсегда закрепляется связь. Э, и у вас начинается майнинг то есть монета начинает расти. Скорость роста монеты. Изначально вот на этой картинке 12%, 0,12% в день. Сейчас вот я беру и под каждой фотографией размещаю еще комментарий. Вот этот комментарий, чтобы люди могли воспользоваться на любой картинке информацией. И ставлю нравится, чтобы это отображалось в сообщениях, ну, ну, вернее, в лентах других людей. Вот сюда ставлю, и мне нравится. В комментарии. И нажимаю, мне нравится. И вот последнее, шестое. Все, и зациклилось. То есть дальше идет тут уже опять первое. Картинка. здесь вы прочитаете коротко о призм что это такое буквально там за 10 минут не будем на этом теперь задерживаться я копирую беру ссылку э, вставляю в браузере в браузере вот в этом ну то есть в любом другом браузере э, ну я и так делаю чтобы э, не было там ну как сказать то есть в этом браузере я ни разу не создавал кошелек Призм, чтобы не было пересечений, потому что я партнером создавал кошельки и как бы бывает, что лагают куки, кэш там и так далее. То есть всегда вот для своего кошелька я использую отдельный браузер, чтобы не было каких-то задвоений, ошибок технических и так далее. Нажимаем, ну я так понимаю, кнопку регистрация. Давайте попробуем так посмотреть перевод. Так, и давайте в Google попробуем еще. Да, в Google браузере можно перевод, по-моему, ставить. Перевести на русский язык. Так, сбой при переводе вследствие ошибки сервера. Повторить попытку. Да видим, да, что есть вот давайте будем пользоваться Google Chrome. видим войти в систему и постановка на учет параметры. постановка на учет, ну на регистрация. нажимаем. видим, что создать новый аккаунт сгенерированный пароль генерированный пароль будет на русском языке что э, неправильно то есть вот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 слов дышать доверие жесткая площадь дышать река челюсть работа вероятно сказать собирать остатся удар улица размер грузовик поэтому э, мы берем отмену делаем и вообще вот эти данные нельзя никому показывать публично. Э, то есть нельзя, э, то есть вот этот пароль, он у вас единственный на всю жизнь от вашего кошелька. Его нужно записать куда-то на бумажку и спрятать в укромное место. <coughs> вот видим, пароль опять формируется для кошелька. Соответственно, так как я это видео записываю как инструкцию, я себе буду делать другой кошелек. Поэтому кто собирается там чего-то взламывать, ну, можете даже не пытаться там этот пароль что-то записать. Я что рекомендую? Тем, кто, э, ну, чтобы вот этот пароль, да, запомнил. Если его где-то будете сохранять на компьютере, в записанных книжках, там, на телефоне, э, к вашему телефону, к вашему компьютеру могут подобраться там, ну, кто-нибудь там, Через сеть войти, взломать ваш компьютер, выудить этот пароль, потому что мы выходим в эру э, такую, где все цифровое. И вас могут в любой момент э, обо обокрасть до нитки. То есть вы же свой кошелек нигде не разбрасываете, а носите его там в кармане под застежкой и так далее. Поэтому берете на листочек, переписываете правильно вот эти все буквы. Все слово, как нужно. И просто возьмите для себя, запомните что-то. Ну, то есть, либо переставьте местами какие-то слова, но только обязательно запомните какие. Либо поменяйте какую-то одну-две буквы в словах. Ну, допустим, вот есть стайер Можно добавить там на конце букву «е». Или А. Ну, для себя заметку сделать в голове, что я просто добавил лишнюю букву. И все. И когда вы вводите пароль, вы просто эту букву не пишете. Можете вот в этом слове добавить лишнюю букву, вот в этом слове, в любом слове там, ну, самое простое добавить лишнюю букву. Просто для себя запомните, в каком слове вы добавили букву. И все. И тогда как бы, ваш пароль будет безопасный. Даже если кто-то где-то там когда-то что-то подсмотрит в вашей записи. То есть это вы сделаете в записи на бумажке у себя там в ежедневнике. Можете запись эту сделать там также в телефоне хоть где, но чтобы она была отличная от, от оригинала. И все, и как бы и нажимаете, да, Sign in. Дальше. Придумывайте какой-то себе пин-код, который вам удобен. там Четыре цифры. Ну, я, допустим, возьму, сделаю для этого кошелька, который я не буду использовать, просто для видео. Четыре однерки. Нажимаю ОК. Ждем, что будет у нас происходить. Так что, что, что, что? Вот этот пароль я скопирую. Так, попробуем так, перевести на русский. Войти в систему Четыре однерки Ничего, установить новый пин-код нету никаких кнопок показать оригинал А, ну все тебе мы зарегистрировались теперь In войти в систему <coughs> ну наверное пишем пароль продолжаем и, и еще пин-код вводим ну да вот окей И, наверное, мы в кошельке Ну, что-то тут ни хрена не выходит Все эти я гейм Еще раз два раза вести. А, ну два раза Все, два раза подтверждаете паролем О, пин-кодом то есть есть пароль и пин-код. Все, и вы в кошельке. Вот у вас э, номер кошелька, на который вы. которые вы указываете везде, чтобы на него получать какие-либо переводы, монеты, там э, деньги и так далее. Вот он этот QR-код вашего кошелька, который вы можете передать любому человеку. И.. Он может э, телефоном, используя программу считывания пин-кодов, э, да, э, QR-кодов, он спокойненько вам может передать денежку на ваш кошелек. То есть просто по этому QR-коду. Либо вот перечислить вам монетку, чтобы... Э, ну, то есть так и происходит. Вы регистрируете кошелек, обращаетесь к человеку, э, к тому, который вас пригласил в призм, этот человек вам переводит одну монетку и в вашем кошельке начинается майнинг все вы уже в теме призм только говорю, еще раз напоминаю будьте внимательны со своим паролем перевод происходит если не по qr коду то человеку нужно сообщить ваш адрес кошелька и публичный ключ чтобы вам отправить монетку, то есть перевод монетки осуществляется либо по QR-коду, либо по названию кошелька и публичному ключу от вашего кошелька для перевода. Вот так вот происходит перевод, потому что вот мы нажимаем, да, давайте так, где у нас опять перевести на русский. Послать, послать монетку, послать перевод. Видим, да, получатель мы вводим номер кошелька и открытый ключ и количество монет, которые мы переводим. И можно написать комментарий. Очень удобно, потому что в комментарии вы пишете там, за что вы, допустим, отправили, там, за продукт, за товар, там, за услугу, либо просто благотворительный перевод. Все вот в принципе как бы, ну, элементарно просто а работает. Пожалуйста, регистрируйте кошелек Призм. Обращайтесь ко мне в личку. Э -э, ко мне это, то есть, э -э, если видео будут использовать другие участники, пожалуйста, то есть в описании под этим видео будут контакты человека, который вам это видео дал, и вы к этому человеку и обращаетесь, то есть конкретно к человеку, который вам дал информацию о криптовалюте Призм. И человек вас, вам перечислит монетку, подарит вам. И вы будете пользователем вот этого кошелька. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. Будьте богаты и счастливы.